Сейчас мы с вами приготовим стопроцентный натуральный шоколад. Из чего он состоит: какао-бобы, какао масло, финики. Тут они замочены заранее, изюм кишью, миндаль, я взяла немножко имбиря вот этот, такой кусочек и кокосовая стружка как приготовить кокосовую стружку под видео будет описание какао бобы и какао масло нужно растопить на водяной бане как это сделать будет ссылка под этим видео. Финики, изюм и орешки, и имбирь мы сейчас пропустим в блендере. Я перемолола все орешки, имбирь, финики, и у меня получилась вот такая масса. Сейчас я добавлю какао-бобы и доведем до однородной массы сюда же я добавлю кокосовую стружку как сделать кокосовую стружку посмотрите под этим видео ссылку на настоящую живую кокосовую стружку она не куплена в магазине я ее сделала сама кокосовая стружка она придаст такую Мягкость конфетам. У меня есть вот такие формочки. Из них получатся шоколадные вот красивые конфеты. Вот они так будут выглядеть. Есть форма для льда. Я тоже ее иногда использую. И вот такие конфетки тоже будут. Я стараюсь покупать формы, где есть знак рюмочка и вилочка. Это обозначает, что это силикон пищевой. В нем можно использовать приготовление пищи. Если таких знаков нет, я стараюсь такого не покупать. И накладываем наш шоколад, наши формочки. Ну Вот у нас получились такие формочки заполненные. Можно положить в холодильник на нижнюю полку. И после посмотрим, что будет. Ну, вот наши конфеты застыли. Сейчас я покажу, что это очень просто выдавливать. Так как форма силиконовая. И получаются красивые конфеты и вот такие еще маленькие тоже Ну вот, у нас получились вот такие шоколадные конфеты. Эти конфеты из настоящих какао-бобов, повторю еще раз. Туда у нас орешки добавлены, немножко имбиря. Вы можете по вкусу добавлять мед. А, да, тут у нас еще кокосовая стружка. Можно кокосовое масло добавлять то есть все, что хотите. Сначала попробуйте так, как я вам предлагаю. Это получается горький шоколад с орешками. Конечно же, он лучше, чем э, шоколад из магазина, потому что если вы состав э, в магазине почитаете, там какао бобы вообще не присутствуют, там давно уже все заменители, порошки. А здесь же стопроцентно натуральный какао бобы, какао масло, натуральные орешки, натуральная кокосовая стружка свежая. Советую приготовить. Вкусно, полезно. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал!